Лолит, представься, пожалуйста, расскажи чуть-чуть о себе. Меня зовут царственная Лалита, Я из города Барнамова, Алтайский край. О себе. Как риэлтор, не так давно стартовала, 6 лет, почти 7, в недвижимости, но я была юристом. И только в осенью прошлого года я решила вдруг пойти торговать на устройками вдруг меня затянул. Вот Мой бывший ученик, когда-то работала в компании «Этажи», обучала его, и он сделал доброе дело, пригласил меня в другую компанию, сам когда перешел, сказал, пойдем торговать новостройками, ну и все, и здорово, и отсюда понеслась. А пришла туда, поняла прям это мое-мое, почему, потому что, да, продавала объекты раньше, но это было больше, ну, как, как помощь, наверное, там, близким людям, друзьям, знакомым, родственникам и так далее, вот не рассматривала это как заработок, как вообще как основной вид деятельности. Вот. И несмотря на то, что узнала, понимала, все могла, ну не знаю, почему-то, наверное, не была уверена в себе. Тут попробовала, получилось. Получилось так здорово, что прям обороты начала резко набирать, а, ну, конкретно в заработке. Поняла, что нужно развиваться, поняла, что вот такие прям горизонты необъятные есть. Вот, и для этого мне нужно, ну, очень хочу расти, очень хочу развиваться, для этого мне нужен, нужен учитель, нужен какой-то ментор, наставник, эксперт, который меня прям за руку проведет, до результата доведет, а, искала личного куратора, искала человека, который может дать мне инструменты, инструменты не просто общие, а типа продажи, таких много тренингов, таких много людей, которые готовы делиться знаниями, информацией, но это, скажем так, общие водная вода-вода в большей степени. А я, меня интересовал именно конкретно инструментарий по рейлдерству и конкретно по новостройкам. Случайно вот увидела ваш курс, вообще случайно попала на... по скриптам. Для меня эта тема была интересна, актуальна. Вот. И в итоге, а, прям, ну реально, с первых, наверное, минут 15, и вы мне уже продали идеи учиться у вас. То есть я поняла, что передо мной профессионалы, я поняла, что ответят на любые мои вопросы. Я поняла, что это реально те люди, которые прям, ну четко знают, о чем говорят. Я поняла, что я вам верю, и я готова идти за вами, просто потому что у вас огромный опыт и очень много технических конкретных инструментов. Потому что вода-вода, здорово, конечно, продавать мы там можем много что, а важно было именно про новостройки, важно было именно про недвижимость. А этого мало, таких спецов очень мало. Но у нас, во всяком случае, в регионе они есть, они единичные, и они не готовы делиться. А тут такая открытость и, и такое знание дела меня просто поразило, поэтому буквально через минут 15 просмотра вебинара по скриптам я поняла, я иду учиться без вариантов, я не знаю, где возьму деньги там на тот момент, да, но я поняла, что все, у меня там дня два-три на собирать всю эту сумму, какую-то предоплату внести и бегом-бегом закручивать э, всю, весь необходимый движняк для того, чтобы попасть к вам. Все, и я попадаю. И прям, ну, нисколько не пожалела, я в восторге, я прям в восторге, потому что даже, наверное, мои ожидания были, превзошли мои ожидания. То есть, по факту, вот те результаты, то обучение, которое проходило, и те, те конкретно тот инструментарий, который был пошагово дан, прям вот четко «иди туда, делай это, говори так», ну и так далее. Вот этот инструментарий, он бесценен. Я понимаю, что можно и до миллиона, и больше дойти. Просто надо брать и делать. Вот. Супер, спасибо, Лали. А подскажи, пожалуйста, перед стартом курса были ли у тебя какие-то сомнения? Ну вот чего ты вообще боялась в обучении больше всего? Ну, что могло пойти не так? Или, знаешь, там, страхи, например, потерять деньги или потерять время? Какие сомнения были вот ключевые? Конкретно по вашему курсу у меня вообще не было сомнений. Ну то есть вот от слова совсем. На самом деле почему? Потому что я... Я очень много была на каких тренингах, я продолжаю ходить, я постоянно обучаюсь, ну, то есть это у меня какой-то бесконечный процесс, но а, я впервые в жизни увидела человека, который обладает конкретными технологиями, я поэтому не сомневалась, ну, вот конкретно у меня опасений не было, может быть, у, у других ребят с, э, с потока были, у меня конкретно не было опасений, я, ну, я реально ждала очень много, я ждала, что прям будет огонь. И вышло еще круче, чем я предполагала. <laughs> Нет, на самом деле, я не то, что не потеряла время, я понимаю, что я прям вложила его настолько грамотно, и что на самом деле это стоит намного дороже. Вот тот инструментарий, который вы дали, это прям, это бомба. Это бомба. Спасибо. А что из программы было для тебя самым ценным? Вот у нас было четыре блока. Да? Первый – это сбор базы недвижимости, упаковка базы недвижимости, маркетинг, настройка, трафика. Потом продажи, скрипты, продажи вся технология продажи. Потом у нас была а, технология система CRM, аналитика, а, а, записи звонков, там виртуальный АТС. Но ну, мы на них ссылались. Что для тебя было вот таким, что вот ты прям взяла и применила сразу? Mm, ну, даже тяжело отметить. На самом деле, ну, вот лично для меня. Каждый блок, он прям очень ценен. Ну, это лично для меня. Я не знаю, может, у кого-то опять же из ребят есть ну, какое-то предпочтение. Для меня они, ну, скажем так, равны, потому что я понимаю значимость каждого этапа. Я понимаю, что убери один, и не будет общей картинки. Но ну, это как пазлы, которые дают вот общий результат. Уберешь одну частичку, все, не будет результата. Но с первого курса меня очень впечатлило подход, как создавать базу. Я прям реально я была в восторге. Вот именно от первого занятия у меня настолько как-то по-другому сформировалось видение, когда ну просто элементарные вещи типа Google Диска, да, с отсылкой, с возможностью оперативно тут же отрабатывать клиентов, не терять их. Тут, Потому что в нашей истории очень важна скорость реакции, то есть моментально выдавать человеку какой-то результат, моментально выходить с ним на контакт. А зачастую это как бывает, мы едем с одним постройком, да, допустим, с клиентом, нам звонит другой клиент, и мы начинаем, ой, подождите, мы вам позже перезвоним, доедем до офиса, ну и все, и мы клиенты теряем по дороге, потому что просто у нас нет вот этой вот... Реально вот этого инструмента не было такой базы. Теперь есть моментальная отсылка, даже если я настройки, я могу на 3-5 минут отвлечься на диалог, и клиент мой, с которым я на данный момент настройки, он поймет и войдет, ну, скажем так, в мое положение, и при этом, при всем, я оперативно выдам информацию новому клиенту потенциальному, я его не потеряю, я его за собой уже закреплю. Ну, то есть это прям огонь. Вот, вот это вот, наверное, меня больше всего поразило. Но, но ценности, я понимаю, всего в совокупе. И, и по скриптам, и по CRM-ке, и по, и, по, и по лендингу. Ну, то есть вообще это все огонь. Я понимаю, что даже та же самая CRM-ка, она, ну, она потом реально будет выявлять тонкие вот эти вот, ну, узкое горлышко, вот эти вот тонкие места, которые надо прокачивать. То есть ну, без нее, опять же, все остальные настройки, какая бы ни была у тебя там база э, сформирована, как бы ты ни общался с человеком, я понимаю, что будет определенный затык на определенном этапе, и мы просто ну, не сможем его вычислить, не имея этой црм не имея просто аналитики. Поэтому это очень важно. Ну, ну, блин, ну, каждый этап, правда, на самом деле, очень важен, очень ценен. Это лично для меня. Я говорю, я, я в восторге от этого курса. Супер, спасибо большое, Олег. Расскажи да. про результаты на курсе на самом. А, ты успела продать, правильно я помню? Да, да, на самом курсе на самом курсе, на самом деле, я получила три сделки, но у меня вышло очень, очень, хорошие объекты с хорошей комиссией. То есть одна из этих сделок, причем моя, я купила квартиру, оформила на себя, но купила ее для своей мамы в одном из самых крутейших вообще комплексов в городе, такого бизнес-класса, у нас там закрытая территория, фонтаны, там вообще, ну просто огонь. Вот. Это, это один объект был. Ну и плюс два клиента. Тоже в этом же комплексе и еще тоже другое, но тоже тоже такого бизнес-уровня. Это крупные объекты, трех-четырехкомнатные квартиры, это большие чеки. При этом у меня ну, на ура получилось отработать с этими клиентами. Я в принципе, как бы, слава богу, с коммуникацией у меня прям хорошо, я поэтому э, с людьми хорошо лажу. И если, если я начала уже выходить с ними на контакт, если в принципе мы, ну скажем так, Uh, уже рассмотрели какие-то варианты, зачастую эти клиенты остаются со мной, просто за счет, наверное, какого-то, я не знаю, там, ну вот, за счет меня, самой как личности, в этом плане хорошо. Но опять же, скрипты уже начала тогда вводить, уже тогда начала ну, применять эти технологии, уже понимаю, как, как строить разговор иначе, дабы было, было более продуктивно. Uh, я вот тоже, ну скажем так, uh, не, не выходец, но тем не менее обучаюсь по и в Бэйме есть очень э, крутой подход, который мне нравится, который мне импонирует, что вы должны не просто удовлетворить своего клиента, вы должны сделать так, чтобы он был в восторге. И вот реально вот эти технологии, которые вы даете, позволяют сделать так, чтобы люди прям были в восторге. То есть они не просто, ну да, ну хорошо, ну здорово, что мне там провели сделку и подобрали квартиру. Я понимаю, что это люди, которые потом… Ну вот просто остаются твоими уже, я не знаю, приятелями, знакомыми, начинаем дружить с семьями и так далее. Один из клиентов, которому я приобрела квартиру, вот как раз будучи у вас на курсе, да, сегодня мне передал подарки для меня, для моей семьи в честь 8 марта наступающего, там, будущего, да, для меня, для моей дочери, просто уже личные взаимоотношения. Это благодаря тому, что грамотно была построена коммуникация в процессе отработки, отработки этой сделки. Конкретно если по цифрам, то... Сейчас скажу. Так, 137 и 60. Ну, получается почти 200. Без копеек там 200. Отлично. Вот. 197. Вот так. Это за, это конкретно за курс. Супер, спасибо. А, Лунин, да. какие у тебя сейчас планы вот после курса? Основная твоя цель сейчас? Вот В какую сторону ты решила идти? Основная моя цель... Мне надо максимально быстро эту технологию конкретно уже отточить. То есть те инструменты, которые вы дали, я не все успела внедрить и применить, ввиду того, что я почти половину курса проболела, пролежала с температурой. Вот. И я не все смогла внедрить то, что бы хотела, и то, что есть уже. Поэтому это надо до внедрить, а настроить, уже поставить на, ну скажем так, на поток, чтобы это работало как классики и давало четкий, стабильный результат, чтобы сделки это была не магия. Это была технология, которой я управляю, ну, то есть это важно. И тогда, когда я понимаю, что... то есть организовать на данный момент, самая главная цель – организовать себе столько лидов, чтобы я понимала, что это прям вот предел моих возможностей, больше я уже просто не успеваю отрабатывать, даже имея эту базу четко сформированную, грамотную, даже имея uh, все остальные инструменты, Такое количество ледов, чтобы я понимала, ну все, вот, вот прям пора уже дальше расти, расширяться. И тогда свободное плавание. На данный момент я являюсь наемным сотрудником, я работаю в компании. Э, вот, И мне очень хочется уже в самостоятельное плавание. Я понимаю, что я это могу за собой, силу чувствую, тем более обладая такими инструментами, уверена, что ну, все впереди, прям огонь. Все будет. Лолита, я тоже уверена, что у тебя все получится. Мы на связи. Вот. Да. С Лолитой мы заключили небольшой пари раз в месяц связываться и помогать, мотивировать, вот, продвигать и отвечать на вопросы для того, чтобы Лолита дошла у нас до миллиона рублей чистой прибыли за 12 месяцев максимум со старта курса. Вот. А у нас уже пошел второй месяц после старта курса. Да. Все супер. у нас да, отличный да, план, мы по-любому к нему придем. Спасибо тебе большое. Лолит, а есть ли какое-то наставление для тех, кто будет смотреть отзыв и тех, кто, ну, может, боится, сомневается, не знает, идти или не идти, но опять же вопрос денег, да, потому что курс а, стоит определенные деньги, не самые маленькие. Uh -huh. столько, ну, Что бы ты сказала вот такой вот человеку, который сомневается? Я бы сказала, разрешите себе разбогатеть. Это самые крутые инвестиции, инвестиции в себя, в свои знания, в свои навыки, в свои инструменты, которые вам откроют новые горизонты. А вы начнете мыслить другими категориями. У вас другой появится уровень нормы. То есть те а, цифры, которые на данный момент для вас магия, и это прям сезон, и это прям повезло, и это прям удача, потом станут естественной нормой. И горизонты, ну то есть и желание мечты появятся новые. И это все возможно потому что это конкретные технические инструменты, просто надо брать и делать. То есть на самом деле не стоит ковыряться, а, зачастую, почему люди сомневаются, почему даже беря инструменты, они в итоге не применяют. Они берут и начинают тормозить, пытаются идеализировать. А, тут надо начинать просто делать <coughs> так, как говорит учитель, просто вот ты пришел, ты доверился, что тебя будут обучать, просто бери и делай. Вот реально прям четко по технологии, ни влево, ни вправо, просто бери и делай. И вот когда ты уже это настроишь, 100% будет работать, потому что уже ну, обработана эта технология, откатана не на одном далеком человеке, не на одном регионе, на разных рынках, на разных условиях. Безусловно, со временем будет своя адаптация, но первоначально важно сделать вот так, как говорят – это реально самые крутые инвестиции в себя, это, это, это свое другое будущее, позвольте себе разбогатеть, позвольте, позвольте себе на другой уровень выйти, вот реально на другой уровень нормы, чтобы вы другими глазами смотрели на жизнь, на работу, чтобы вы кайфовали от того, что вы работаете, потому что очень важно получать удовольствие, очень важно получать хорошие деньги. Очень важно получать качественно другое окружение, другие возможности, реализовывать себя, свои мечты, свои желания. Это, это прям, ну мы для этого живем на самом деле. Вот. Супер, спасибо большое. Лолита, это угу. генский отзыв. Я сейчас выключаю тогда запись.